Да? Ну, давайте микрофончик, женщина что-то со мной спорит, наверное. Я задел как-то. Так, ну, давайте, давай, давай. давай. Может, мы не имеем права все уйти, у нас это не слишком просто. Тогда мы будем все счастливы, а мы это не имеем права. Не имеем права. Да. Потому что ну, вы должны мучиться, создаем силы. Мучиться да. А я вспомнил анекдот хороший один на эту тему. Я много раз рассказываю, я потому что сам был в такой ситуации. Я когда в армию пришел в учебную часть под Ростовом, вот, я вот прям анекдот про мою службу. Солдат пришел в учебную часть, ему ломик дали, говорит, иди подметай плац. Подметает, подметает, подходит, говорит, знаете, товарищ прапорщик, я бы лучше подметал метлой, качественнее, и плац был бы чистым. Он говорит, а мне не надо ни качественнее, ни чтобы плац был чистым, не надо, чтобы ты замучился. Я вот так это ощущаю. Угу. Ну, тогда я не против, нормально. Каждый человек выбирает свой путь жизни. А может человек выбрать не мучение, а путь Богу просто, и все. Конечно, может. Но надо это заслуживать. А заслужили. Вот, спасибо вам за эти слова. Это очень ценно, то что вы сказали сейчас. Супер. Мы с вами сошлись сейчас. Не надо лицемерно идти в монастырь, я согласен. Но не надо также осуждать тех, кто туда идет. Путь Богу это самое главное. Здесь вопрос миницмерения, здесь вопрос того, что на, на, на, мы еще иностранные, ну как бы не одно учились. Потому что там все время счастье, там все время хорошо, правильно? А мы это не заслужили. Мы должны еще детей воспитать, помочь. Но... Да, Согласен. У нас ценность разговора. Для всех ценно. Очень ценно. Потому что если бы я, например, ушла в институте, у было бы все время только счастье. Да. А это не честно. Честно. А вы не знаете, как устроен этот мир, поэтому ты говорит? Не, не, стоп, стоп, мои хорошие. Послушайте, сейчас я кое-что расскажу. Я и так же не радуюсь, поэтому не так слишком много счастья. Я все время жду, когда это уже закончилась. Садитесь с собой. Когда человек выбирает прямой путь Богу, то в результате он отдает не только себя Богу, а также все свои ниточки в сердце. Поймите, что у нас в сердце есть связи с детьми, связи с родителями, со всеми, кто нас окружает есть два способа мыслить. Один способ заключается в том, что я должен с ними сам что-то делать, с этими людьми, для того, чтобы они были счастливы. Другой способ, более мудрый, заключается в том, что человек, если знает, что если он молится за своих близких, то им жить гораздо легче, нежели если бы я помогал им сам. Потому что молитва дает человеку необходимую энергию для жизни и знание, как ему жить. То есть фактически от меня нужно в первую очередь для близких та сила, которая бы помогла им жить счастливо. И поэтому, когда мать, вот допустим, заболел ребенок, есть два пути для того, чтобы его вылечить. Первый путь. Я буду бегать и прыгать для того, чтобы он вылечился. Хороший путь. Может дать результат, но может и не дать результат. Второй путь. Я начинаю молитву для того, чтобы у меня в сердце пришло спокойствие за него, за этого ребенка. Первое. А потом знание, как его вылечить. Приведу вам один пример. У меня есть один знакомый, он живет в Индии, богатейший человек. У него несколько заводов. И эти заводы, они, они как бы это его собственность, и он же управляет этими заводами. Но он выбрал интересный путь в жизни. Это удивительная семья, и она является примером для того, чтобы вы что-то сейчас поняли. Вот смотрите, этот человек является старшим среди четырех братьев. Три младших брата управляют заводами, как вы сказали. Это их долг, это их жизнь. Все правильно, все хорошо. Но старший брат, он знаете, что сделал? Он отошел от управления. Он целыми днями проводит в молитве, но он не отошел от участия в этом процессе. И эти младшие браты, братья очень хорошо понимают, что происходит в это время. А я вам сейчас расскажу, что происходит. Они богатеют со страшной силой. Причина заключается в том, что когда наступают трудности, то они приходят к старшему брату и говорят, нужно принять решение. Старший брат дальше говорит, я сейчас буду делать следующее. Он начинает свою молитву, он молится сутками. Он отношения с Богом строит, и в этих отношениях рождается знание. А потом он собирает братьев и раскладывает им, как надо делать, делать все. У него в сердце полное убеждение. Он знает точно, что и как надо делать. Они знают точно, что он знает точно. И они, ну, у них нет ошибок. То есть они идут этим путем очень твердо и сильно. Когда была Куликовская битва, то Сергий Радонежский ее победил своей молитвой. Он не то, что там, пошли вы все нафиг, я монах, я радуюсь и счастливо иду к Богу, а вы все там того это. Нет, он день и ночь не спал, молился. То есть есть два пути. Один путь — это молиться за других, а, других, а другой путь — за них трудиться. Молиться за других — более высокий путь. Он дает сильную победу а трудиться за других это путь который тоже хороший но слабее да и не всегда возможно трудиться за других сейчас вам приведу пример я уже говорил об этом примере там в питере то может из вас онлайн слушал лекцию еще раз послушать не помешает у нас недавно, буквально полгода назад, была такая ситуация. Один мой знакомый, вернее, он с нами работает, молодой человек, он съел недоброкачественный продукт, который был поражен бутулизмом, и попал в реанимацию, остановилось дыхание, парализован был на одну сторону тела, у него ослеп один глаз, не говорил, сам не дышал, было на аппарате искусственного дыхания, и... Когда жена врачей спросила, он как вообще выживет или нет, они говорят, ну обычно в таких случаях не выживает. Мы не знаем, выживет он или нет, но обычно в таких случаях не выживает. И он долго достаточно был в таком состоянии. Но жена подошла ко мне его где-то через неделю. Я молился за него, но у меня не было вдохновения такого сильного как появилось потом, когда жена подошла ко мне, потому что она надеялась на врачей сначала, как вы и говорите. А потом она переключила свое сознание на другое. Она пришла и говорит, пожалуйста, мы должны спасти его молитвой. И это был серьезный шаг, потому что ну, вообще человек не всегда знает, что Бог хочет. Может быть, он хочет забрать человека. Зачем я буду пытаться как бы что-то другое делать? И нужен был какой-то веский аргумент, чтобы... Ну, реально все свои силы положить на то, чтобы этот человек выжил. И таким веским аргументом был этот шаг жены. То есть она пришла, говорит, помогите, только вы можете мне помочь. Я собрал всех, кто у нас работает, собралось очень много, у нас там порядка 70 человек. Мы сели, включили голос человека святого человека, который вдохновляет нас на молитву. Настроились на его звук, начали слушать этот звук и начали кланяться святыне, той, которой мы поклоняемся. И в это время мы начали очень громко читать молитву все вместе, хором. Не то, что мы одинаково читали в унисон, каждый по-своему, но все очень сильно напрягались во время молитвы. И цель была такая, мы поклонялись Богу в это время, но в сердце у нас жил этот человек, который уходил из жизни сейчас рядом с нами. Так как я занимаюсь всю жизнь этим, я чувствую состояние человека, его состояние здоровья, чувствую, насколько сильно он приближается к смерти. Недавно была такая ситуация, что один мой знакомый, у него жена больная, раком четвертой степени, он меня попросил, пожалуйста, скажите, когда ну, вот этот момент наступит, чтобы мы правильно настроились. Я ему вот сказал, что вот сейчас, скоро уже, и на следующий день она оставила тело. Это возможно чувствовать, это, это обычное дело для тех людей, которые этим занимаются. Я чувствовал этого человека, и я видел, что он уходит от нас, что он уходит, и как бы я не, просто не понимал, это воля Бога или это недостаточно сил мы вкладываем. Но так как знак уже пришел, мы сражались до последнего. В какой-то момент, вдруг, неожиданно, это не по нашей воле произошло, а по, по воле свыше, Вдруг он начал возвращаться. Я почувствовал в сердце радость, почувствовал, что его здоровье как бы, ну, идет навстречу, то есть оно, он восстанавливается. И тогда еще больше как бы я почувствовал это движение в сердце, что легче становится, как мать чувствует, что ребенок выздоравливает, как женщина чувствует, что муж возвращается. Вы понимаете, о чем я говорю? да? Сердце почувствовало радость, возвращение. И тогда с еще большей силой, вдохновленно очень начал молиться, и все так, волна такая пошла вперед, как люди, когда побеждают сражения, они чувствуют победу, они идут еще вдохновенно вперед, еще сильнее. И я сказал его жене в этот день, что есть надежда, но я не стал ее как бы обольщать, он просто сказал, какая-то надежда вроде есть, мне так показалось. В этот день он задышал. Начал дышать сам, но не постоянно. Он подышит, перестает. И он, его не снимали с аппарата искусственного дыхания, но после этого мы уже смело продолжали свою молитву дальше, потому что мы почувствовали жизнь. Это очень ценно ее почувствовать, победу чуть-чуть хотя бы почувствовать. Как вчера мой мужчина сказал, у него лежачая мама, ну он говорит, бабушка, не знаю, то ли бабушка, то ли мама. Он вот сам уже в возрасте достаточно, то есть, наверное, мама. То есть, она а, не могла вставать, и он вышел сюда на сцену, у него психика была очень тяжелая, повторяли, я желаю всем счастья. И он потом, когда мы с ним обратную связь установили, он сказал, я чувствую облегчение, но я не знаю, как бы, что с мамой, как бы, она лежачая, она не встает. И потом, на следующий день, на лекции он сказал, она села. И стало лучше, она начала кушать, там села, то есть и стал лучше, у нее глаза квадратные, как бы он радуется такой. И не знаю, может она выживет, может нет. Но сам факт, то, что Бог среагировал и дал ей силы, указывает на то, что он будет теперь по-настоящему сражаться, понимаете, за ее жизнь, за ее здоровье. Вот, И сейчас этот а, молодой человек, ну, молодой еще, ему там около 40 лет. Он вот у него только один глаз хуже видит, чем другой. Он полностью восстановился, то есть он ходит, у него нет парализации никакой. Он чуть-чуть слабость в теле, ему тяжело там много работать и чуть-чуть видит хуже один глаз. Такой результат молитвы. Вы представьте, человек полностью ожил. Но если бы я его лечил своими методиками, я бы не достиг такого результата. Это другой путь, о котором мы говорим. Есть два пути. Один путь отречения или молитвы, а другой путь внешней деятельности. Вот что, какой путь человек должен выбрать? Человек должен всегда выбрать сначала путь молитвы, потому что вот ребенок болен, допустим, у него простуда. Но сколько нужно молиться искренне, чтобы переломить ход судьбы? Как вы думаете? Два часа обычно, три часа. Все. И ход судьбы переломился. А дальше к тебе приходит знание уже, что делать. Ты уже чувствуешь, что делать. Так зачем пренебрегать этими вещами? Поймите, что отречение, монахи выбрали отречение на всю жизнь, потому что они поняли важность этого пути. Вот если бы сейчас все монахи этой земли молились за мир на этой планете, на этой планете бы 100% наступил мир. Никакой войны бы не было вообще. Потому что война всего лишь означает объем работы и все. Это тот труд, с которым мы не справляемся. Почему правители не могут договориться друг с другом? Как вы думаете? Почему остановка усугубляется? Потому что так действует время. Давайте сейчас мы закончим сначала с человеком. Да? То есть смотрите, внутри человека действует время. Как вы думаете, вот я вам рассказал, как в тонком теле время действует. Вы думаете, оно действует постепенно, нагнетая обстановку в нашей психике? Нет. Оно действует волнами, как в океане волна идет большая, так и в психике время действует. Человек живет, ему кажется все нормально, потом ба может быть на месяц, может быть на два, может на три, может на три года. Наступает период в жизни, когда жизнь течет очень тяжело. Он даже сон нарушается иногда у людей, даже пепетит, пищеварение, то есть они не могут нормально жить. Понимаете, в каких-то тяжелых случаях хронические болезни в это время приходят. Просто накрывает и все. Кого вот сейчас накрыло, поднимите руку. Это факт, это факт, это факт. Я вижу вот эту, эту силу. Стало тяжело жить. Кому стало нормально жить, легко, хорошо, так счастливо? Несмотря, вот смотрите, видите, вот есть руки, тоже так же подняли. Несмотря на то, что нагнетает обстановка во всем мире. А нам все равно, она а все равно и не боится мы Понимаете, потому что так действует время. <свист> Оно то отпускает, то нагнетает внутреннюю обстановку внутри человека. Я знаю, что вы все понимаете что если вы будете молиться, то трудности отступят. Вот эти волны судьбы отступают в результате молитвы. Не может быть такой волны, которая бы не отступила в результате молитвы. Это невозможно. Но бывает так, что Бог все равно забирает жизнь у человека. Бывает. Но все равно, когда человек молится, он побеждает. Не обязательно победа означает остаться в этом теле. Не обязательно. Но победа всегда означает более светлая жизнь дальше. Всегда относится. мы души вечные мы не умираем никогда если вы видели тонкое тело как я вижу когда уходит человек из жизни видели как отделяется тонкое тело от грубого как оно потом идет дальше по жизни вы бы не сомневались в моих словах это вопрос знания просто практики практики другой более тонкой невидимой а может не обязательно этому учиться Зачем вот вам это учиться? Я это делаю, потому что я врач. Я так лечу людей, у меня такие методики. Это помогает на лекциях также. А так, это, в этом нет смысла. Это просто пустая трата времени. Лучше научитесь больше думать о Боге, о Боге в своей вере, в своей культуре, ничего не меняя. Вот чему человек должен учиться. Что? Не надо помогать советами. Зачем помогать советами, если вы можете помочь молитвой? Поймите, мы не советчики. Мы слабые существа. У нас нет возможности помочь вообще никакой. Когда человек опирается на себя, на свои советы, он поражен в жизни. Это страшный путь вообще. Это страшный путь. В многих великих вообще он запрещен. Это страшный путь, который уводит никуда. Это путь желание видеть тонкий мир. Первое, что это желание, всегда пользуются духи. Чаще всего люди, которые видят тонкий мир, они чаще всего бредовики, затейники. Понимаете? То есть они чаще всего ну, народ пугают просто, возгладили, испортили все. Пугают народ просто. Почему? Потому что духи шепчут им. Там в тонком мире есть духи же. Они, когда человек туда входит сознанием, он получает контакт с ними. Это не путь для развития, точно не путь для развития. Не надо сильно контактировать, пытаться с тонким миром. Неправильный путь. Если человек развивается духовно, то Бог может ему дать больше возможностей чувствовать ситуацию. Это приходит по силам. Потому что если человек не имеет духовных сил, но при, при этом видит тонкий мир, он, несомненно, уходит в сторону психических заболеваний. Он свихивается, будем так сказать по-русски. Понимаете, есть много таких людей, которые свихиваются. Я изучал раньше этот вопрос и как бы вошел, ну, как бы пришел в одно место, где собрались такие люди. И они видят тонкий мир, но само желание, само желание видеть тонкий мир у них преследует другую цель. Не цель служить Богу, а цель господствовать над человеком. Я посмотрел на это, на все. Одна женщина подошла ко мне и говорит, ну вы читаете лекции, это хорошо. Смотрите. Я говорю, что, посмотрите. Вытяните руки. Я вытягиваю. Она говорит, сейчас у вас вот эта рука охлаждается, а вот это нагревается. Я смотрю, у меня эта рука охлаждается, а это нагревается. Она говорит, а сейчас наоборот, у вас это остывает, а это нагревается. Я смотрю, так и есть. Она смотрит на меня. Вот видите? Я говорю, да, вижу. Она говорит, слушайте во всем меня. Я вам дам знания. Он хорошо, ладно, я понял. вот Потом другой подошел. Он говорит, глотай. Я раз, не могу глотнуть. Можешь глотнуть? Я такой, не могу глотнуть. Он говорит, я взял у тебя глотание. Теперь глотай. Я раз, глотаю. Можешь глотнуть? Могу. Я тебе вернул глотание. У меня есть центр возле аэропорта. У тебя большая аудитория, зови туда людей, я им дам знания. Это не пахнет ничем. Знаете, что большинство людей, которые пытаются увидеть тонкий мир, они пытаются это сделать только с одной целью. Господствовать над людьми. Это не путь. Это не путь для того, чтобы решить вопросы своей жизни, своей судьбы. Это просто пустая трата времени. Жизнь-то заканчивается. Лучше идите в изучение священных писаний, в поиск наставника, в том, чтобы реально погрузиться в свою веру, ничего не меняя в своей культуре, в своей вере. Я хочу сегодня поделиться опытом это не является классическим каким-то способом молитвы это является способом который легко человека включает в этот процесс и легко дает возможность почувствовать результат но сначала прежде чем заниматься этим я хотел бы еще поговорить о ходе времени это важный актуальный момент на сегодняшний день потому что ну, актуальная тема потому что вы узнаете почему чуть-чуть попозже итак Ход времени действует внутри человека. И важно понять одну вещь, что большинство людей, они просто ждут лучших времен и плачут, когда они не наступают. Почему? Потому что они не знают, как вести себя с этим ходом времени, который находится внутри. В этом большая проблема. Поймите такую вещь, что внутри человека есть определенное количество счастья. Это счастье, оно нужно организму. Тонкое тело, психическое тело, оно распределяет счастье по всему организму с разными целями. Все органы человека питаются энергией счастья. Без счастья не может жить ни печень, ни почки, там, ни сердце. Везде нужно счастье. Все эмоции человека, которые существуют, они все связаны с разными органами и системами, понимаете? Все это взаимозависимо, взаимосвязано. Но также счастье нужно и тонкому, самому психическому телу, потому что там есть каналы тонкие, которые, по которым движется психическая энергия. В общем, энергия счастья нужна по-любому, без нее человек не может жить. Поэтому, когда счастье меньше, человек очень печалится. ему надо счастье, он не может жить без счастья. Даже заснуть без счастья нельзя. Чуть-чуть счастья больше стало, что-то хорошее вспомнил. Пока счастья не хватает, он думает. Что, зачем он думает? Он ищет счастье, человек в это время. Что такое стресс? Это когда счастья не хватает, человек ищет счастье. Он не может остановиться и мышлением, потому что память связывает нас со счастьем. Человек вспоминает, он пытается вспомнить что-то хорошее, но вспоминает всегда ту боль, которую ему причинили. И поэтому, а там нет счастья в этом направлении, он страдает. А боль идет от какого направления? От того, в, каком, в котором мы верили. Допустим, женщина верит в мужа, а не в Бога. Какой результат? Он уходит, когда муж, она не может дальше жить нормально. Она много лет ждет, когда же он придет, а он уже забыл про нее давно. Надо понять, что вера, она дает счастье тогда, когда его нет. Так-то обычно все нормально, но бывают периоды, когда его нет просто, и тут ничего не сделаешь с этим. Но не это причина того, что надо верить. Причина заключается в том, что мы вообще живем неправильно. Человек должен жить для Бога, а не для себя. Вот это правильно. Душа должна лететь к Солнцу, искорка должна к Солнцу. Это просто сравнение. Смотрите, то есть веды как сравнивают, что когда искорка летит от солнца, она гаснет. А когда искорка летит солнцу, что с ней происходит? Она загорается. Человек должен приближаться к Богу, означает больше думать о других, больше служить, больше заботиться, меньше думать о себе. И больше верить в того, кто дает силы. Человек сам по себе, веря в себя, он гаснет. Но если он верит в Солнце, то есть частичка летит Солнце, она разгорается, она становится ярче и ярче. И она может такой яркой стать, что она становится святой. От нее исходит свет победы. Это не то, что как лампочка человек светится. Нет, это свет победы. Вот кто такие святые люди. От них исходит свет победы. Человек рядом с ним находится, чувствует, что его жизнь она повернулась в другую сторону. Она стала счастливее. Но этому человеку... Нужно доверять хотя бы. Если не доверия, ты как бы отгорожен от него, не воспринимаешь от него эту силу. Самое главное в этом вопросе, что нужно узнать, это то, что когда человек реально чувствует, что у него нет сил победить свою судьбу, что жизнь очень тяжелая, в это время нужно включить определенный процесс внутри, в сердце, который поможет отвлечься от себя и привлечься тем, кто дает силы. Иногда это очень болезненный процесс, очень трудно это сделать, потому что психика не хочет переключаться, понимаете? Вот почему вот муж уходит, кстати, муж уходит, что делать? Кто считает, что надо его возвращать, поднимите руку? А кто считает, что надо ему сказать, ну и пошел дальше иди? Может быть, это и правильно, пожелать счастья ему, как бы, плыви на своем корабле, тебя оценят тогда, это факт, но по факту это невозможно. Почему? А потому что вот этот метод современной психологии, если муж уходит, надо пожелать ему счастья, он не работает. По одной причине, что современная психология не учитывает возможности человека приведу такой пример, а, кто-то из вас может сейчас прийти и а, засунуть мне в одно место иголочку, и от меня требуется прощать, он засовывает глубже, а я желаю вам счастья. Но ну, как вы думаете, какая иголочка больнее, когда человек рушит семью или когда он заставит иголочку в одно место? Где больнее иголочкой? Нет, не одинаково. Когда человек рушит семью, эта иголочка больнее в тысячу раз. И просто сказать «я желаю тебе счастья» в это время невозможно, потому что человек испытывает боль. Когда человек испытывает поле, он рушится его разум, он теряет силы. У него даже силы нормально думать нет в это время. Он не может даже нормально соображать на работе. У него рушится все в это время. Вот кивает девушка голову. Так это вы чувствуете, да? Два года в жизни хранится, спасло. А? Три года в одиночестве спасло. Вы в противовес сказали, да? Все, видите, больная тема, сразу все начали высказываться. Все, сейчас будем спорить, что нас спасет, или одиночество, или храм, одиночество, или храм. Мы не будем сейчас спорить, это не помогает ни то, ни то. Можно в храме чувствовать Бога, можно в одиночестве чувствовать Бога. Мы сейчас не об этом говорим. Давайте лучше переключимся на ту тему, которая имеет силу, которая спасает. Причина, почему человек чувствует боль от близкого человека, заключается в том, что так действует время, а не муж. Это время заставляет делать так, что близкие люди расстаются, потому что счастье закрывается. Понимаете, мы поживем ради счастья друг с другом. Но неужели вы думаете, что если вы живете с близким человеком не ради того, чтобы балдеть с ним, а ради того, чтобы ему служить, неужели вы думаете, что вообще в принципе можно разрушить вашу семью? Нежели если человека просто заберут из жизни. Это невозможно. Если психика человека соткана только из служения, что может сделать, заставить его разрушить семью? Служить можно и калеке, и инвалиду, там, и все что угодно, понимаете? Можно любому человеку служить. Невозможно разрушить семью в этом случае. Если он сам не захочет и не уйдет просто, и все. А захотеть уйти сложно от человека, который такое счастье тебе приносит. Ну, судьба может по-разному действовать, конечно, и в этом случае она может наказать, если от человека требуется больше сил уже душевной, такое тоже может быть. Нет никаких гарантий в этом мире, но есть стабильные вещи, есть более стабильные, есть менее стабильные. Люди расстаются по той причине, что они хотят наслаждаться друг другом, а это вызывает противодействие внутри, в сердце. Так действует судьба. Чем больше мы тем-то хотим наслаждаться, тем больше он будет от нас отдаляться. Почему девушка не может выйти замуж, когда она сильно хочет? Она... Кому такая нужна вообще? Она чтобы выйти замуж, надо счастливой быть, красивой, радостной. Но это означает, что желание как-то погасло чуть-чуть, послабело. Понимаете, о чем я говорю или нет? Сильное желание, счастье, ну хорошо, понравилось кому-то, так она ему мозги вышибит потом. Это желание же означает какие-то желания от человека, это не же не просто какое-то неоформленное желание, это означает, чтобы он нежно говорил. Я знаю одну ситуацию, когда девушка вышла замуж, долго ждала, выдали, она духовной практикой занимается, ее просто выдали, сказали, вот иди, хороший человек. Это хороший метод работы. Посмотрели, люди подходят друг к другу. Помогли создать семью. Но там интересный феномен был. Так как она сильно ждала, она где-то полгода невыносимо мучила его. Она говорит, ты понимаешь, я тебя ждала столько-то лет. Разговаривай нежнее, смотри добрее. Веди себя ласковее еще ласковее, еще ласковее, вот так, как вы думаете, возможно жить мужчине в такой ситуации, возможно, если он сильный, он перенес все, вытерпел, но было очень тяжело, он раз в неделю ходил на могу. это сила, разрушающая жизнь. А служение – это сила, создающая жизнь. Человек должен переключиться от одной к силы к другому. Своими силами невозможно, нужен старший. Нужен человек, к которому ты привязался, стал, настроился бы так, как надо на него. Это спасает жизнь. Можно напрямую на Бога так настроиться, можно на Священное Писание, на Святое Место. Нужна святость жизни, нужна какая-то сила, которая даст возможность перестроиться, переключатель должен сработать. Потому что святость, она переключает сознание, она человека настраивает на желание жить для других, потому что он наполняется светом в это время. Почему мы хотим для себя? Потому что мы неполные, понимаете, нам не хватает сил на мужа, у нас, вот, наше сердце связано со всеми родственниками, энергия счастья, она не только в организм идет внутрь, она также идет везде, она идет на детей, на маму больную, на работу, то есть на начальника, который меня не любит на работе, везде человек обо всем думает, а думает и помнит, память, через память идет вот эта энергия счастья, и нам не хватает этой энергии счастья, поэтому мы ее просим. И это называется рабство. Понимаете, человек, почему в рабстве своих желаний находится? Потому что ему все время не хватает. А мне всегда чего-то не хватает, Зимою, лето, осенью, весны. Это я, чтобы вы просыпались. Баюки же? Голос баюки. Святой человек является переключателем, Священное Писание является переключателем. Это сила, которая дает энергию счастья внутрь. Энергия счастья это заполняет все наши вот ячейки, все отношения у человека в сердце получается спокойствие поступает. Кто из вас во время молитвы почувствовал успокоение в сердце, спокойствие в душе? Поднимите руку. Вы в этот момент вы победили свою судьбу. В этот момент вы перестали быть зависимым от своих желаний. Потому что эти все желания всего лишь нужны для того, чтобы наполнить энергией счастья. Так как я сам хочу это все наполнить, поэтому я и думаю об этом. Но когда человек освобождается от этого процесса мышления, я сам, я сам, я сам, он начинает служить Богу, не думает о том, вылечи моего ребенка, это не в те ворота игра, понимаете? Вот сейчас будем слушать молитву Богородицы. Девы, радуйся». В это время человек не думает о себе. Он говорит «Радуйся, пожалуйста, Мать Бога». Ну то есть он, он говорит, он служит Богу, понимаете, он служит высшей истине, служит, думая не о себе. Понимаете, вот так должна быть построена молитва. Но важно также знать, что в чем взаимность Бога заключается. В чем взаимность заключается? Вот мы отдаем ему свои, свои слова, свои мысли. А взаимность в чем заключается? А он нам дает эту энергию счастья, которая необходима так в нашей жизни. Понимаете, мы сами не можем взять в это время, когда у нас тяжелая судьба. Но если мы забываем про себя, то тогда в это время энергия счастья приходит, и что происходит? Победа над судьбой происходит. Начальник успокаивается, муж уже не хочет уходить. Ведь судьба – это что такое? Когда не хватает энергии счастья, рушатся связи. Экологическая болезнь. То же самое. То есть нужно в молитве жить. Когда человек молится, то тогда его тело наполняется энергией счастья, и он получает знания, как вылечиться. Бывает, конечно, и так, что Бог должен, человек должен уйти из этого мира сейчас. Но все равно, чтобы уйти, нужно тоже быть в этом состоянии. Понимаете, когда человек в молитве уходит, он уходит вообще из материального существования. Он сдает все свои экзамены. Понимаете? Что бы ни было, если человек действует таким образом, победитель всегда может вылечиться, иногда вылечивается. Когда человек в молитве находится, он трезвеет. Трезвеет означает, что он дисбаланс не допускает в этой ситуации. Дисбалансом являются два фактора. Первый фактор — лечимся только традиционно, химия, там, операция, облучение. Второй фактор — лечимся только нетрадиционно: помоги себе сам называется. Понимаете, когда опухоль, помоги себе сам не работает. Это война, понимаете, и неизвестно, кто победит. Поэтому молитва что делает? Она, человек трезвеет, он идет и классическими методами лечится, и использует также методы, которые активизируют иммунитет, там организм его делают сильным. Понимаете? То есть баланс наступает в результате молитвы. Знание в сердце приходит в результате молитвы. И так может победиться судьба. Это реально. Зевота означает, энергия кончилась. Вы напрягались просто, но вы делали неправильно. Вот сейчас, когда мы будем пробовать молиться, мы разделим ее на три фактора. Первый фактор – вдохновляющий, второй – мои усилия, а третий фактор – это цель. Три фактора объединяет молитву в одну цепочку. Получается, вот понимаете, вот как взять электрическую цепь, да? Ток идет, до лампочки доходит, лампочка загорается – и дальше и ток должен дальше жить идти, иначе лампочка сгорит, да? То есть ток должен уходить из лампочки, так? Иначе происходит как бы неправильно там. Но это уже следующая тема, я чуть попозже об этом буду говорить. Ладно, я сейчас закончу о ходе времени и победе над судьбой. Вот смотрите, первое, что я хочу вам сказать в этой ситуации, это то, что... Когда у человека нет сил победить судьбу, то в это время, когда он перестает думать о себе и о своей судьбе, пытаться перестать думать, потому что он думает из-за боли, которая возникает в сердце. Но когда он думает о молитве, эта боль сначала успокаивается, ему становится сначала легче, он перестает так сильно болезненно думать об этой ситуации, она успокаивается в сердце. Мы вот сейчас люди выйдут сюда, мы начнем как бы помогать им. Они первое, что скажут, что мне как-то легче стало об этом думать. Это и есть победа уже, это первые шаги к победе, понимаете? Потому что именно больная мысль об этой теме, она приковывает боль. Боль заставляет человека терять разум. Он уже ничего не соображает, он не может молиться, у него нет сил. Боль вытягивает все. Нет сил, нет вдохновения, нет возможности. Все, человек становится как зомби. Он даже думать не может. У кого сейчас такая ситуация? Вот это реальный факт, как судьба действует, понимаете? Но вот сейчас, вот кто поднял руку где, вот мы вас спросим сейчас, после пожелания сейчас молодой человек. Вам так же больно или полегче? Мы вас обязательно спросим. Это важно. Сейчас будем об этом говорить. Итак, смотрите, запомните одну вещь что единственный способ реально помочь себе в этой ситуации, это настраиваться на святость и трудиться душой. Ведь объясняет, что есть преддействие, есть действие. Когда человек совершает преддействие, он ничего не делает, он просто молится. Александр Македонский, побеждая, это не то, что показывает Голливуд, там, а такой голубоватый такой уже Александр Македонский. Понимаете, я сразу, когда это увидел, я начал летописи читать. Он спал на земле, он ночь в молитве проводил перед сражением. Это не тот человек, что сейчас показали. Он глубоко верующий человек, понимаете, он побеждал под силой духа. То есть он в молитве побеждал сначала. пока они наступит облегчение в сердце. У меня были ситуации в жизни, когда приходилось по 8 часов молиться. И Бог дает время на это. Вот у меня в моей ситуации было три раза, и три раза я уходил в отпуск в это время. И по 8 часов в день. И отпускал, а только через 8. А бывает, что и за 20 минут отпускают. полчаса, это вообще вот ничто. Вообще. Можно один цветочек девушке принести, подарить. Ну, она подумает, ну, классно. Спасибо тебе за цветочек. Они поняли, о чем речь. Одни и те же, надо углубляться. Не надо... Ширики, надо идти в дух. Но надо читать те молитвы, которые святые люди нам дали. Они больше действуют. Есть канонические вещи. Лучше спросите у своего наставника в своей вере, какие молитвы читать. Это самый лучший вариант. А если нет наставника, сначала выберите веру, потом будет наставник. А если у человека нет веры, значит, надо искать. Искать... А ходите в храм и ищите свое, сердце, ищите. Мои хорошие, давайте пойдем дальше. Итак, ход времени внутри человека идет волнообразно. Когда волна идет не в ту сторону, человеку становится трудно жить. А самое главное заблуждение заключается в том, что в это время мы не понимаем, как действует судьба, и из-за этого мы делаем неправильные выводы. Сейчас я вам дам немножко теории, а потом немножко объясню через отношения с людьми, через общение. Смотрите, когда действует на нас время и наступает плохой период, тяжелый, то первое, что происходит, время вызывает в сердце боль, нехватка энергии счастья, наступает боль. И эта боль находит виновного. Когда боль находит виновного, то первое, что приходит на ум, это то, что надо закончить это все. Он виноват в моей судьбе, зачем он нужен вообще? Зачем мне это надо? Или наоборот, переделать его. Если я не хочу закончить, я хочу переделать. То есть мы воздействуем на того, кто является источником боли, и это замкнутый круг. Вырваться из этой ситуации невозможно нужно переходить на молитву в это время, потому что ситуация должна пройти три стадии перед тем, как мы начнем побеждать. Первая стадия — безнадега. Означает виноват кто-то в моей судьбе. Виновата страна, виноват человек, виновата болезнь. Ну, кто-то должен быть виноват, и я приковываюсь к источнику боли и больше ни о чем думать не хочу. Я влияю на источник боли. Болит печень — лечим печень. Муж мучает — лечим мужа. Вот. Ну, то есть, понимаете, когда человек приковывается к источнику боли, это безнадега. Вырваться из ситуации судьбы невозможно. Оно только все усугубляет. Вот, допустим, муж мучает, женщина начинает с ним себя вести тяжело. И что дальше происходит с мужем? Он уходит, потому что он не может это вынести. Вот и все, схема простая. Когда человек. Начинает сосредотачиваться на источнике счастья, то есть на божественном на чем-то, у нас только один источник счастья, нет других, то в это время он переходит на вторую стадию. Во второй стадии он начинает чувствовать, что виновата судьба. Ну, то есть муж виноват в какой-то степени, и я виновата в какой-то степени. Но причина это судьба. Ну, по правду никто не виноват. Так все происходит. Но становится уже легче, потому что мы не мучаем человека, секутация не усугубляется. Она остается тяжелой, но останавливается в своем развитии. И третья стадия, когда человек продолжает молитву, то он приходит к выводу, что это все дано для меня. На самом деле изначально вина идет из меня изнутри. И вся эта ситуация предназначена для того, чтобы я что-то в себе поменял. В это время не надо сильно погружаться в мысли о том, а что именно, в чем я виноват, что такое стало. Не надо об этом думать. Если две собаки гавкают, не надо пытаться найти, кто первая. Это бессмысленно. Понятно, да? Итак, на третьей стадии человек заходит уже в понимание что он виноват сам и это означает способность победить судьбу судьба вернулась туда откуда она вышла судьба всегда выходит из сердца и туда должна вернуться перед тем как ее победить понятно система? А теперь пример ваш естественный пример у кого сейчас вот холод в сердце возник по отношению к близкому человеку и уже вот это, ну, чувствуется что уже пора боль поднимите руку не бойтесь. Хорошо. Вот микрофончик у девушки там с черт темными волосами. Вот, она подняла руку, означает, она нас любит, хочет поделиться своим опытом. Так. Словно чужими стали друг другу. И между нами белая вьюга. Да? Да? Давно? Вы что, всего четыре месяца вместе, что ли? Нет, не пойдет пример. У вас, да? У вас, давайте микрофончик сюда. 4 месяца это, ну, это не, не, не срок. О, как быстро вы передаете. Не, у вас не тот случай, не поднимайте. Холод в сердце, холод. Вот, у вас холод, да. Супер, отлично. Сколько вместе? Отлично. Самое время холоду появиться. Есть временные такие, да, вещи. После восьми лет это наступает. Жизнь жизни событий. И, угу. и сегодня на лекции. И вообще а, с в многих Я с удовольствием наши передачи. Лекции, Не приходят и письма новые. А, и, поэтому, есть, желаю, и что, бросать будем мужа-то? Он бросать хочет. Еще не ушел? А почему вот он хочет уходить? Знаете, причина в чем? Знаете? Да нет, просто он устал, без счастья. Холод вот его замучил этот вот. Между вами. Холод наступил. У меня вопрос, а этот холод кончится или нет? И? Но он кончится или нет, вы чувствуете или так и не кончится, честно только, честно. Нам я нужно. Вот. На какой стадии вы находитесь? Почти. Почти супер. Молодец, классно. Хочется на первый кого-нибудь. Кто бросать собрался? Нет? Ну честно. Ну, как бы... я не против, можете бросать, но нам нужен ваш опыт. Вот. Вот точно вот, точно. Этот человек нам сейчас поможет. Вы-то давно уже лекции слушаете, вы знаете, что делать. Вы движетесь в нужном направлении сейчас. И на второй стадии, когда на первый придете, будет все классно. Потому что этот холод между вами уже заканчивается. В Период уже все проходит, понимаете? Вы уже сдали свой экзамен. Ну, давайте. Ну, бросать будем, нет? А чемоданы без ручки не знаю, кого бросить. А кого второго? Надоели оба. Как вы, вы двумя живете, что ли? Да. Как это так? -то. Всем, но есть мужик, есть любовник, стандартная ситуация. Пришла к выводу, что уже ни одного, ни второго, их бы в одну комнату, а я бы ушла. Как, как этот анекдот про Ленина. как бы Если у тебя две жены было, ты что бы делал? Я, говорит, и сказал, что пошел ко второй, а то сказал, что Реально пошел ко первой. А сам на чердак учиться, учиться и учиться. Не переходил. Ладно, хорошо, я понял. А, ну, у вас не та ситуация немножко. Мне надо, ну, муж есть и холод к нему. Понимаете, это немножко другая. Если я не буду сейчас мне вдаваться, это надо целую лекцию читать. Есть такая ситуация или мне не повезло сегодня? Вот кто-то мне. Вот, девушка, может, вы мне поможете? Давайте с вами поговорим. Муж есть? Нет, гражданский муж есть. А это муж, все, все, супер, это муж. Взял. Ну, гражданский же слово. Гражданский это вообще слово супер. Мне очень нравится. Таунский, а да. страшный, страшный, страшный Классно. Классно, мне все нравится, у вас как раз тот случай. А Где-то год назад холод начал появляться, да? Ну, да. Знаете, когда закончится? не, не кажется. Понимаете, как он -то совсем прям сильный. Отлично. Все. Никогда не закончится, да? Я не знаю. Ну, так кажется. Да, чуть-чуть вот, так действует время. Вы поняли, о чем я вообще говорю? Что колод никогда не закончится. Ты что теперь вечному продала? Нет, а просто и бросишь жало, и в то же время… Хороший же человек, да? Ну да, да. И тяжело, потому что встаешь, на самом деле, все А от кого тяжело-то? От чего? От кого тяжело-то? Мне Или от него. Ну, я тоже. Да. А кто Потому виноват что... вообще? Честно. Мне кажется, Честно. Мне. Ну, молодец. Это вы на второй, значит, уже станете. Обычно говорят, тот он виноват, от него холод, что мне с ним жить. Вот что я с ним буду жить, если от него холод, этот холод никогда не закончится. Первое заблуждение, которое вызывает боль. Что холод никогда не закончится. Это заблуждение. Ваш холод уже заканчивается. Этот период уже проходит. Вот прямо сейчас он стал уже меньше. Но вы под впечатлением того, что было. Находитесь. Да. Осадочек остался, да? да Хорошо. Супер. Вот у вас так как раз ситуация. И что делать? Знания нужно иметь что вот этот холод, это не от него идет, а это так действует время. И он проходит точно так же, как начался, и обязательно закончится. Я вам даже говорю, когда. То есть через два месяца вообще уже не будет. Все пройдет вот это вот. все. Но есть одна проблема. Когда мужа называют не мужем, это проблема. Почему я присутствую, допустим, представляю, кого-то, я не знаю, может, там, да. Мы Настоящий? Ну, как, я еще отчитывалась, вот, просто муж и нож. Объелся вручнее. Понятного понимание нет, что это вот всё, там, я всю жизнь. Спасибо Похлопаем, похлопаем, она смелая очень. Спасибо вам большое, вы помогли. Мне. Нужно подождать, подождать. Тепло наступит обязательно. Не бросайте. Знаете, что время всегда циклически действует. Когда стало совсем тяжело, это значит, что завтра будет уже легче. Поднимите руку, кто сейчас просто в невыносимейшей ситуации жизни находится, самый тяжелейший. Так, так и есть. Еще кто? Еще тяжелее будет девушка чуть-чуть. Нет, не у вас, у девушки. Еще чуть потяжелее будет. У вас, ну-ка, уже все, уже пошло на улучшение облегчение. Мои хорошие, тяжелейшая ситуация в жизни означает, что завтра будет лучше. А вот у кого прямо супер жизнь, просто вообще супер. Не буду говорить, что это означает. Потом я буду виноват. какой периодичностью? У всех своя периодичность. Невозможно сейчас мне говорить о периодичности. Зачем об этом говорить сейчас? Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что есть время, оно создает ситуацию, ситуация вызывает боль, боль дает ощущение, что это будет длиться вечно, разрушает отношения. Все, так действует жизнь. Что нужно делать? Нужно связываться с солнцем, то есть нужно связаться с Богом, нужно молиться для того, чтобы из третьей стадии боли перейти в стадию терпения. Означает, что так действует судьба. И потом перейти на первую стадию, что эта судьба для меня так действует, что это моя судьба. Принять судьбу это называется. Принять свой крест, понимаете? Принять судьбу надо. Вот в чем заключается первая самая главная вещь. Надо выйти на ту состояние, в котором человек держит судьбу, принимает судьбу. И тогда это возможно только по милости Бога. Человек только в молитве может так сделать. Он не может своими силами это сделать. Если бы мог, не было бы ситуации. Поймите, свои силы расходуются автоматически, подсознательно. Вот ребенок болен, если у меня есть силы его вылечить, он не заболеет. Мои силы сразу же идут в его здоровье, хочу я этого или нет. Но когда я чувствую тревогу по нему, тревогу, это значит, что сил уже не хватает своих. И в это время надо молиться для того, чтобы тревога прошла и спокойствие наступило. А теперь о судьбе Земли. Знаете, что время действует на судьбу Земли точно так же, как на судьбу человека. И сейчас, мои дорогие, время разрушает наш мир. Есть три степени разрушения и четыре состояния в целом Земли нашей планеты. Первое состояние называется мир. Мы и так давно в нем жили. Мир, бывают какие-то конфликты, но это не глобально, не серьезно. Первое состояние мир. И три стадии развития проблемы. Первая стадия называется страх. Страх. Это значит, что страшно, что-то нехорошее происходит. Страшно. Нам не нравится то, что происходит. Страх. Интересно, что на второй стадии человек уже не думает о страхе, потому что ситуация, она приходит к другому знаменателю, более опасному. Это знаменатель называется двойственность. Ну что такое двойственность? Это означает, что есть хорошие и есть плохие. Понимаете, да? Есть два варианта. Или я считаю, что мы хорошие, а они плохие. Или я считаю, что мы плохие, а они хорошие. Понимаете? Только два варианта у двойственности есть. Я встаю на сторону наших, или я встаю на сторону не наших. Но двойственность — это вторая стадия влияния времени, когда ход времени стал настолько жестко действовать на сознание людей, что они уже не могут жить в мире. Они считают одних хорошими, а других плохими. Понимаете? И если разобраться в этом вопросе, то каждый хорош по-своему и плох по-своему. Нет смысла это, это вообще обсуждать. Потому что люди разные, понимаете, разные. Вот русские люди такие, а на Западе люди совсем другие. Совсем другие. У них другой менталитет, они по-другому думают. Кто лучше? Все хорошие. Но время заставляет делать так, что поляризация происходит между странами, между религиями, между нациями. Происходит полярность, она усиливается в результате влияния времени. Так действует время. И сейчас оно так действует на нашу землю. Третья стадия — это ненависть. Про четвертую не хочу говорить. Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. Понятно, да, система? Так вот, знаете, что можно оценить сейчас на какой стадии? Очень легко. Страх или двойственность? Уже двойственность. Ведь также ненависть есть. Ну, не знает, что такое ненависть. Это страшная сила. Она портит мозги. Люди перестают соображать, что происходит. Они просто ненавидят, и все. У нас еще нет. А вот на Украине уже есть. Когда я туда приезжаю, читать лекции, я просто, ну вот, паспортный контроль. Паспорт открывает человек в паспорте русский. Что дальше? А дальше очень твердый, холодный взгляд, вам надо пойти на собеседование. Я говорю, хорошо, вам надо пойти на собеседование. Я говорю, я согласен. И если человек видит, что я смотрю по-доброму, он говорит, ну ладно, идите. И так два раза было. Два раза уже было вот так. Не то, что этот человек плохой. Нет. Просто так действует время на Украине. Пытайтесь это сейчас понять. Оно везде по-разному действует. Везде по-разному. Наши молитвы помогут. Вопрос с вашей силой. Насколько они могут помочь? Итак, но это не значит, что у нас не будет того же самого, знаете, не надо так думать. Время же движется вперед. Я вот то, что чувствую, что по крайней мере в ближайшие два с половиной года, может быть даже три, время будет двигаться вперед не в нашу пользу, а будет усугубляться ситуация. Она усугубляется очень стремительно сейчас, с каждым днем. Думаете, я вас пугаю? Нет. А если вы испугались, простите. Я говорю сейчас о ходе времени. Наша цель не бояться. Мы говорим сейчас об объеме работы. Для того, чтобы понять объем работы, объем труда сердца, нужно сначала трезво посмотреть на то, что происходит. Поможет ли нам считать врагами кого-то? Поможет это нам? Не... И также не поможет считать врагами себя или свое правительство. Кто сейчас виноват? Наш правитель, который защищает со всех стран, сил свою страну. Или ä, правители на Западе, которые защищают со всех сил свои страны. Кто виноват сейчас? Все трудятся ради своих стран сейчас ради своей Родины, в этом нет вины. Итак, мы пришли к одной теме очень важной, что сейчас труд сердца каждого человека является самым главным ценным вкладом, потому что когда энергия мира увеличивается, правителям становится легче договариваться и появляется возможность сотрудничать. Энергия времени делает все по-другому, создает другую ситуацию. Понимаете? А теперь уже о самой молитве. Вы услышали, да, что есть два хода времени. Один внутри человека, и внутри человека может так идти время, что его не касается то, что происходит в мире. Вот девушка поднимала руку, да? Вы как-то хорошо вам, и все, и как-то не сильно касается. Так? Так может быть. Так может быть. И это не значит, что она в иллюзии находится. Нет. Ее не касается просто и все. А есть люди, которых сильно касается.